Всем большой привет! Мы сейчас в гостях у, пожалуй, самого экологичного застройщика из всех, что я видел в Дубае. Это компания Faharuddin Properties. И сегодня мы приехали для того, чтобы рассказать вам о второй башне проекта Moon Gardens. Старт продаж, который намечен уже вот на этой неделе. Сразу скажу, что и цены, и план оплат здесь очень привлекательные. Обо всем об этом я расскажу в течение сегодняшнего видео. Также поговорим о том, какие фишки будут у данного проекта, что из инфраструктурных особенностей он будет себя включать, а поверьте мне, он нашпигован по полной программе. И перед тем, как мы начнем, буквально пару слов о самом застройщике. Вы знаете, в Дубае есть крупные застройщики, такие как, например, Дамак, Эмар, Нахил, Мирас, ну и многие другие, Шоба. Названия которых вы видите по всему городу на зданиях и они не нуждаются в лишнем представлении. А если говорить о застройщике про Пропертиос, он не настолько крупный, именно как девелопер. Это, эта компания работает с 2002 года, а, вообще сама она была основана еще в 68, но больше они в те времена занимались еще торговлей. А, с 2002 года они начали строить и на самом деле у них там порядка 40 проектов реализованных, какие-то в стадии строительства сейчас, а, не только в Эмиратах, но и... В Индии и даже в Великобритании. И тем не менее, не совсем он настолько на слуху. Хотя сейчас конкретно мы находимся в том здании, которое данный застройщик и построил. И на секундочку, это бизнес-бэй. И в принципе, если вы здесь гуляли, например, вдоль канала, например, вдоль вот пенинсулы, это, кстати, как раз таки... Полуостров Пенинсула, на которой одноименный проект у целых Group и строится. Вы могли видеть эту большую-большую вывеску, но сейчас именно с этого угла, с этого ракурса мы ее не увидим. Так вот, будучи не таким гигантом, тем не менее у этого застройщика прослеживается свой стиль, своя концепция. И если мы говорим о проекте May Moon Gardens в GVC, он, он относительно доступный. Всего лишь от 600 тысяч дирхам здесь начинаются предложения, при этом еще и рассрочка на 5 лет. Но об этом, конечно же, подробнее я вам расскажу. Да, и несмотря на вот этот комфортный план оплат, несмотря на комфортный невысокий ценник, он нашпигован многими фишками, которых я не видел еще нигде. Тема экологичности здесь проходит красной линией. Ну и находит она отражение даже в отделе продаж. Смотрите, как он оформлен. То есть мы здесь видим какое-то подобие стабилизированного мха, здесь мы видим такой вот а, водопад, и в интерьере это все выглядит действительно здорово. Ну и давайте посмотрим а, на макете, что мы можем увидеть относительно проекта. А, вы видите две башни, вот это Tower-A, а, там уже не так много чего осталось, а, остались а, двушки и трешки. И Tower B, о котором мы сегодня в первую очередь с вами говорим. Там также есть и студии, и однушки. И а, что у нас будет на территории этого здания. Ну, здесь вы видите детские зоны под навесом. А, также вы можете увидеть а, вот эти вот зеленые балконы а, с этим вертикальным озеленением. Но ну, мы посмотрим с вами, как это будет выглядеть вживую чуть позже в шоу шоу-руме. А, также вы можете увидеть а, здесь Infinity Pool. Переходящий в так называемую лейзи ривер, да, а, то есть это такая система, там а, дорожка водная, которая неспешно а, перетекает и Если вы где-то в круде, например, на дувном сидите, она вас немножечко а, за собой ведет Ну, понятно, это нужно не для того, чтобы там действительно плавать, купаться, все-таки купаются в бассейне, но если по вот этим вот дорожкам вы бегаете рядом с водой, ну, как бы типа это приятнее также здесь достаточно много будет озеленения, всяких зон отдыха. Конечно же, будут спортивные площадки. То есть здесь вы видите баскетбольную, здесь вы видите теннисный корт, здесь вы видите тейбл теннис, настольный теннис, да, и такой вот аутдор джим. Ну и, конечно же, будет еще внутри тренажерный зал. В общем, в принципе, все, чего можно ожидать от Подобного объекта здесь есть и, наверное, даже немножечко все-таки больше. По части инфраструктуры комплекс упакован действительно отлично. Ну и, конечно же, на территории самого комплекса будет ритейл. Достаточно много там площадей под это отдано. И вот в этой башне, первые, если не ошибаюсь, 8 этажей, они отданы под офисы. Вот, соответственно, офисные помещения здесь также будут. Ну и давайте еще посмотрим сейчас по локации. Мы видим вот здесь Пальма Джумейра, да, это тот район, который все знают, Марина, это тот район, который все знают. Вот у нас Шейх Заят Роуд, а это у нас район джи то есть да, он немножечко удален от моря, но при этом он достаточно тоже неплохо застроен и а, инфраструктуры там уже достаточно много. Кстати, неплохие школы, неплохие образовательные учреждения, а, но здесь еще интересно вот что сам GVC это Джумейра Village Circle а, то есть это такой вот круг и вот сам район, а комплекс у нас а, как бы не внутри, а немножко снаружи и а, это на самом деле плюс, потому что вам не нужно куда-то далеко в вглубь района заезжать, вы по скоростной трассе доезжаете съезд и все, и ваш дом уже здесь а, и при этом там же находится Circle Mall а, то есть это единственный крупный торговый центр в этом районе. Вот. И в этом плане локация у комплекса относительно самого района тоже хорошая. It's a fingerprint system. So uh -huh. okay. Распознавание лица. A a okay. Можно открыть карты you ключом или открыть э отпечатком пальца. А, и также есть физический ключ, то есть пять разных способов открыть одну дверь. Прикольно. А в данном случае мы воспользовались, we use fingerprint system, yeah? Yes. Окей. Okay. Ну и мы попадаем, вот, обратите внимание, сразу же мы зашли внутрь и у нас закрываются шторы. А, это умный дом, да, тот самый smart home. А, здесь также работает система Alexa от Гугла, то есть она интегрирована в систему. Ну и можно сказать, вот uh, я I say to Alexa? You say Alexa, good morning, and yeah. everything will open up. Ага. Uh -huh. uh, try right now? Ну вот, типа мы сказали сейчас, да? И она заработала, открывает нам шторы. Говорит, сколько градусов. А если мы скажем Good night, она закроет? Ага. Вот. Это не мы сейчас выключили, то есть это. Я на Русский перешел <laughs> в разговоре с менеджером. Но он меня понял. Алекса dinner time. Ага. все, она включает зонально у нас свет на кухне, смотрите. Только здесь. Uh, в оставшейся части, ну вот шторы, видимо, это у нее по приколу всегда открывать, закрывать, <laughs> вот. Но свет локально. Вот, uh, вот else uh, can, can so, on, uh -huh. Alexa. Все, везде сейчас включат свет. Все uh -huh. All the lights great. Okay. Алекса, добро пожаловать! Доброе она даже отвечает нам Доброе утро! Это у нас Like То есть мы заходим в комнату, в которой никого нет, по отпечатку пальца, и автоматически занавески у нас открываются. А -а -а, интересно, да. Вот это, кстати, система очистки воздуха. Now, side, Alexa, ага, у нас выключился свет. И, ага, задвигаются сейчас, ну, тоже здесь такие знаездчики. А шторы, видимо, нет. Шторы только на ночь. Интересно. Okay. Очень симпатичные here элементы, вот эти, кстати, the такая the приятная очень подсветка. Датчик Ага, в течение пяти минут, если нет никакого движения внутри, это улавливает э, motion-sensor, датчик э, движения и выключает везде свет. Ну и вообще, кроме всех этих фишек, надо сказать, что в целом апартамент э, стильно сделан и действительно достаточно качественно. Ну вот я так смотрю, мне не особо есть к чему здесь придраться. Э, нет каких-то дешевых матери материалов. Плитка от пола до потолка. Неплохая сантехника раковина но ну, мне как бы в целом все нравится и внутри тоже интерьер более чем достойный да кстати именно так и сдаются сами апартаменты и здесь у нас кухонная зона Alexa, ну вот мне сейчас алекса поможет снимать вид видео, включив везде воздух и свет, точнее, и отсюда мы также можем попасть в санузел. Ну, понятно, одна из двух дверей, она может закрываться. Идея в том, что для того, чтобы даже в однокомнатной квартире не ходили через спальную комнату гости, они могут попадать с кухни. Вот, это типичная One Bedroom, и стоимость такого апартамента, вот именно с таким оснащением, под ключ. По Fully Furnished, что называется в Дубае, стоимость начинается от 800 тысяч дирхам, напоминаю, в рассрочку на 5 лет. То есть вам примерно там 20% плюс 4% DLD нужно от этой суммы в самом начале для того, чтобы выйти на сделку. Кстати, тоже покажу, как приятно здесь сделаны даже вот эти элементы управления климатом. Очень это выглядит футуристично, симпатично, ну, действительно приятно, круто все сделано, прям глаз радуется. Иногда, знаете, снимаешь обзор, и ты понимаешь, что на картинке выглядит неплохо, но вживую материалы, они тебе не нравятся. То есть, ты понимаешь, здесь сэкономили, там сэкономили. Думаешь, блин, ну неужели там нельзя было сделать нормально? А здесь такого ощущения действительно не возникает. И продолжая тему экологичности, мы сейчас с вами оказались в еще одном шоуруме, и я думаю, вам станет ясно, Почему же я этого застройщика назвал самым экологичным застройщиком Дубая? Ну, смотрите, я многое видел, но такого, честно говоря, не видел. Это не что иное, как, собственно, небольшая фирма, на которой резиденты данного комплекса могут выращивать, не знаю, салат. Ну, здесь вот салат представлен. Да, и все, что при этой температуре и влажности может расти. Я спросил, как это работает? Ну, примерно следующим образом. То есть у вас здесь есть... Какая-то квартира, наверное, от ее размера будет зависеть то, сколько вам вот этих вот слотов будет выделено, и вы сможете здесь выращивать собственный салатик. А? Прикольная идея? Ну, как бы, ну, нужно это или не очень нужно, вопрос, или проще это все-таки купить, но э, сама идея и сам посыл, который застройщик отправляет э, своим клиентам и может быть даже конкурентам по рынку, что давайте немного думать об экологии. Он мне сам по себе импонирует, честно говоря, потому что в этом чувствуется какая-то э, не просто, знаете, ну, построил и продал, да, хотя в Дубае можно и так, на самом деле, при, таком, при такой динамике рынка можно просто строить и продавать что угодно. Но, тем не менее, он думает о том, как бы дополнительно оснастить, как бы сделать круче, и это не все. Конкретно здесь вы сейчас этого почувствовать не можете, но здесь очень комфортно, прохладно, но не слишком при этом за счет не кондиционеров, а вот такой вот системы водного охлаждения. Но идея в том, что это более экологичный способ. Охлаждать помещение без выбросов co 2 и все остальное. Вот. При этом, ну действительно, он довольно эффективный. Не настолько, чтобы охлаждать таким образом все здание. Там все-таки будет центральная система кондиционирования. Но вот конкретно это помещение можно. То, что вы сейчас видите на медиа-экране, это а, сортировка мусора. То есть, а, здесь будут как-то отделять. Эту прорывающая компанию будет, видимо, этим заниматься. Понятно, они сделают отдельные трубопроводы и бачки. Но это еще будут люди дополнительно сортировать его, сухой, влажный, опасный и так далее. Если мы говорим про системы, которые будут работать в самом доме, это помимо смарт-хоума, помимо всяких фишек, связанных с эффективным энергопотреблением, это еще и система фильтрации воздуха, система фильтрации воды. Ну вот как раз вы сейчас видите, девушка пьет воду из-под храна, которую здесь же и отфильтровали. Здесь как раз показана система очистки воздуха, система кондиционирования, ну и много-много всяких фишек. Не знаю как вас, меня это все само по себе впечатлило. Впечатлило своим отношением прежде всего, отношением застройщика к клиентам, потому к что он делает. Резюмируя по ценам и условиям, еще раз повторю, студии от 600 тысяч дирхам. Однокомнатные от 800 тысяч дирхам и двухкомнатные 1,2-1,3 миллиона дирхам. Трешки здесь будут от 1,7 миллионов дирхам. Все это fully furnished, да, то есть моблировка, оснащение под ключ. И все это с рассрочкой в 5 лет. Причем сдача в эксплуатации будет в апреле 2025 года. То есть вы платите 3 года в период строительства, ну уже меньше 2,5 половиной и еще два с лишним года вы будете платить уже после того, как объект сдан в эксплуатацию. То есть таким образом вы можете либо начинать пользоваться своим апартаментом и продолжать платить рассрочку, либо вы можете сдавать его в аренду, получать доход и часть рассрочки перекрывать уже этим арендным доходом. Напоминаю, что традиционно для Дубая все рассрочки беспроцентные, то есть бесплатные. Этот объект не исключение. Если комплекс вас заинтересовал, то прошу, обращайтесь по контактам, которые указаны под этим видео, и мы подберем и забронируем для вас здесь лучший апартамент. Я с вами на этом прощаюсь. Всем до скорых встреч.